Уникальные фотографии очевидцев первых часов аварии БАИН к аэропорту Сочи Работ по ликвидации последствий происшествия предоставил спутник Абхазии Телеграм-канал Сочи Онлайн На снимках видно место аварийной посадки самолета и повреждения, которые он получил Пассажиров вывели из лайнера по нудувным трапам. По информации Рио новости, эвакуация пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании таир прошла за 17 минут. Самолет после посадки в аэропорту Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, что привело к разрушению крыла и шасси, загорелся левый двигатель. Сообщило агентство РИА Новости в субботу утром 1 сентября. Председатель Ростовской профсоюзной организации ВПАД России Юрий Малинов в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что причиной аварии мог оказаться отказ тормозной системы самолета. Следователи провели опрос очевидцев происшествия и осмотрели место. Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. К расследованию подключится сама авиакомпания. Расстранснадзор проведет внеплановую проверку у Таира аэропорта Сочи и работа его диспетчерских служб. После инцидента аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшим при аварии самолета в Сочи пассажирам положены компенсации в страховой компании «Сургутнефтегаз» в размере 2 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы администрации города Сочи, пассажирам оказана всесторонняя помощь. Предложено временное размещение в гостинице Александровский сад в Эмеретинской низменности. Таким предложением воспользовался 61 человек. Для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха.